Начни зарабатывать от 250 тысяч рублей в месяц на цветочном бизнесе. Меня зовут Меликов Низам. Я совладелец компании Орхидея, которая имеет сеть магазинов в Твери и в Москве. Пройди тест и узнай, насколько успешно ты можешь реализовать и открыть свой цветочный салон. От меня ты получишь в конце теста бонус.